Компания Live Good переводится как прекрасная жизнь. Компания начала свою деятельность 13 декабря 2022 года. Это штат Флорида, Соединенные Штаты Америки. Как можно проверить компанию? Вот кто люди занимаются криптовалютой, они знают, что есть платформа CoinMarketCap, где можно проверить какие-то токены. В Америке есть платформа, которая называется Business for Home, где можно полностью проверить юридическую регистрацию этой компании. Да? Это, как скажем, как у нас в Казахстане EGOF, да, где можно узнать ту или иную регистрацию ИП либо ТО. Точно так же есть в Америке Business for Home. Это все легко проверяется. У компании есть свой завод по производству продукции. Продукция имеет 20 наименований. Но компания начала развиваться по другому пути развития. Она создала клубную систему. Вы знаете, что в Америке очень развита клубная система. Как это происходит? Если мы с вами приходим в привычную нам компанию, где, придя и регистрируя скажем, на 50 долларов, на 100 долларов, мы получаем продукцию, да? Но вы все прекрасно знаете, если себестоимость, скажем, вот этой ручки, 1000 тенге, но если она будет продаваться по сетевому бизнесу, она будет накручена на 1000% ее накрутка. Почему? Потому что нужно выплачивать деньги по маркетингу, налоги, то есть все входит уже в стоимость этого продукта. Что делает компания? Она говорит, регистрируйтесь на 50 долларов, можно зайти с любого казахстанского банка, который поддерживает Visa, либо Mastercard. Если это граждане России, можно заходить через, скажем, биткоин или ТРЦ 20 любую криптовалюту. Теперь смотрите, на вот эти 50 долларов, это у вас э, только членский взнос. Вы стали членом клуба, и компания вам говорит, у вас теперь есть возможность получать всю линейку продукции со скидкой минус 70%. Э, то есть сейчас очень много компаний, когда мы присоединяемся, нам дают продукцию, которую, возможно, нам даже и не нужна. То есть, компания дает тот продукт, где накручивает максимальный процент накрутки, его нам добавляет наш пакет, и которым, возможно, мы даже этим продуктом никогда не будем и пользоваться, и продать мы его тоже не можем. Здесь она нас не обязывает покупать продукт, становитесь членом клуба и получаете скидку, и покупайте именно то, что вам интересно. Но я вам сейчас расскажу о заработке, как мы зарабатываем деньги. Вот представьте, это вы зарегистрировались в компанию, Здесь маркетинг идет уровневый. Первый уровень – это люди, которых вы пригласили лично э, сами. Вот, к примеру, пришел человек, зарегистрировался на 50 долларов, вы от него сразу зарабатываете реферальный бонус в 50%, то есть 25 долларов. Вы пригласили второго своего знакомого, вы получаете, он зашел также на 50 долларов, и от него вы тоже заработали 25 долларов. То есть вы свои вложенные 50 долларов уже вернули. Когда пригласили два человека, вам дается статус бронза. Вот этот статус бронза дает вам возможность открыть второй уровень. То есть уже когда ваши партнеры начинают приглашать своих знакомых, вы начинаете зарабатывать 10 Итак, до 10 уровня можно зарабатывать деньги. Я вам расскажу следующий доход, который называется пассивный доход, который многие сейчас люди сюда приходят. Пассивный доход. К примеру, вот смотрите, я специально оставил это место свободное. Это, к примеру, вы. Так как компания молодая, ей всего лишь два месяца, но уже в компанию пришло 100 тысяч людей по всему миру. Это ваш спонсор, к примеру. Да? Пока вы думаете, пока изучаете, ваш спонсор вот пригласил вас и своего знакомого. Это вот первый человек, второй человек. Третий человек автоматически зарегистрируется уже э, за вами. Четвертый человек зарегистрируется тоже за вами. Смотрите, вот эту рефералку получит тот, кто пригласил 25 долларов. Но что дает это вам? Вы с первого уровня по второй, третий и так до 12 уровня. От всех людей, которые находятся в вашей структуре, зарабатывайте 25 центов. Максимально этот доход может у вас составить 2000 долларов пассивного дохода. Так как вы закрыли статус бронза, если, то ваш доход может составлять 4000 долларов. Теперь есть следующий доход, который называется у нас Матчинг бонус да либо его называют чека-чека. Вот представьте, пройдет, скажем, полгода, один год. У вас в команде будет 10 человек, которые будут зарабатывать, скажем, по тысячи долларов. Да, суммарно они заработали 2000 20 тысяч долларов. Вы от своей первой линии зарабатываете 50 процентов матчи бонуса. Значит, 20 тысяч мы делим на 50, вы зарабатываете 10 тысяч долларов только пассивного дохода от своих 10 лично приглашенных партнеров. Также есть бонус, который называется у нас 2% от мирового товарооборота. Это когда в вашей команде будет половиной тысячи людей. Это в принципе делается очень легко. Так как здесь у компании есть инструменты, которые позволяют нам подписывать людей во всем мире. Впервые американская компания сделала перевод на 80 языков мира. Я сам 12 лет проработал в американских компаниях. Я знаю, что они делают перевод, скажем, испанский, французский, русский, там 5-6 языков. Впервые компания перевела на казахский язык, на кыргызский, на монгольский. То есть у нас все инструменты есть. Поэтому за короткий период вы можете построить себе международную команду, которая вместе с вами начнет очень быстро зарабатывать. Если вам понравился ролик, если понравилась вам информация, обратитесь к людям, кто вам дал эту информацию, и они вам более подробно расскажут о компании. Спасибо, до свидания.